Челябинск ⁇ алое поле 31 марта 2019 года. Сегодня прогнозируется проведение экологического митинга в городе Челябинске, но по решению местной власти митинг не был разрешен. Активистам предложили поучаствовать в этом митинге на другом конце города. Подальше от людей, чтобы их никто не видел Но активисты все же решили провести массовые мероприятия Но уже не митинг А в виде народных гуляний Шариками предлагалось выйти Как мы видим, количество людей очень маленькое Есть пресса, которая снимает также материалы по этому поводу Сейчас мы подойдем и узнаем мнение людей, которые пришли, что они считают по поводу этого мероприятия, какие требования и может ли это что-то либо, что -либо изменить. Добрый день! день добрый. Информа агентства Ледокол. Вопрос такой, почему вы сегодня сюда пришли? Ну, развитие ситуации было следующее. Мы сделали уведомление на проведение здесь митинга, которые с нарушением закона нам как бы отказали, чтобы не напрягать ситуацию, но мы до этого еще пригласили сюда исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Текслера Алексея Ленидовича и мы ну, что он сюда придет, потому что мы его пригласили. И вот э, так как общественное мероприятие, в принципе, здесь э, как бы сейчас ну, нельзя, да, получается бывает, мы просто пришли на встречу спокойненько, никого не напрягая, надеюсь, что все-таки Текслер приедет. А какая все-таки вот цель была от сегодняшнего митинга, либо, вот вы говорите, это пригласить сюда губернатора, либо борьба за какие-то принципы, интересы? Я понял вопрос. Тематика чисто экологическая. Значит, основные вопросы, которые должны были подниматься на этом митинге. Первое – это запрещение строительства Томинского ГОКа. Вторая тематика – это загрязнение Шишневского водохранилища, нашего единственного питьевого источника, без безальтернативного при том, что… Третье это загрязнение воздушной среды э, нашего города. И четвертое это введение моратория, моратория на вырубку зеленых насаждений в Челябинске. Это просто наш бич. Деревья рубаются просто несчастно. Вот это основная тематика, которая должна были подняться на, э, э, на, на митинге, да. Вот. Но э, митинг, э, наша администрация уже не первый раз, э, что не делает. Они просто на, ну, это, на окраину города предлагают места, соответственно, очень-очень проблематично из другого конца города. Соответственно, это никак не подходит. Это место не является социально значимым. Оно находится где-то в мать таракане, И поэтому, разумеется, мы туда не поедем. А как вы считаете, почему вот именно власть не разрешила местное мероприятие? Она заявила, что здесь какое-то будет мероприятие проходить, но, как мы видим, ничего сегодня нету здесь. На протяжении, как у нас пришел к власти Зубровский, экологическая повестка была, стала настолько актуальной, у нас ситуация просто ухудшалась с каждым годом, все хуже и хуже. И разумеется, если вы в курсе, да, то уже даже мы дошли до самого президента Путина, который тоже сказал, что да, надо эту повестку решать в Челябинске, несколько раз он поднимал ее. Вот. Но вы понимаете, что внутренняя завязка между Органами государственных и местными олигархами ну, Они уже срослись И разумеется, вытаскивать эту повестку на всеобщее обозрение Крайне невыгодно Потому что кто-то очень сильно экономит на очистных сооружениях Очистные сооружения, экологическая тематика в доходе в себестоимости продукция доходит, доходит до 40%. Поэтому можно большие деньги экономить, травить город, травить людей. А можно оставить действительно фильтр, но ну, тогда ты сколько не заработаешь. Ну, они выбирают первую позицию. То есть травить город постоянно, и им крайне невыгодно, чтобы народ возмущался, чтобы народ выходил и требовал, отставил свои конституционные права, а именно 42-ю статью Конституции. Вот вы озвучили такую проблему, что сегодняшним предпринимателям, хозяяям вот этих предприятий невыгодно оставить фильтрации, заниматься очисткой отходов. Почему, как вы считаете, вот именно так выходит? Они теряют прибыль? Конечно, деньги, деньги. Тут вопрос денежный стоит на первом плане. Я вам больше скажу, это все есть у них. Другое дело, что сами фильтры, расходные, как расходный материал, они стоят дорого. Но раз они дорого стоят, то на них можно сэкономить. Вот все. Нет. А не считаете ли вы, что вот это, вот то, что проблема в Челябинской экологии, что мы видим, по сути, это всего лишь признаки одного свойства и одного источника, частных собственных средства производства, то есть... Если бы предприятия не находились сейчас частной собственности, то вот этот хозяин бы, получается, он же сейчас экономит, чтобы получить максимальную прибыль. То государство в лице всего населения бы использовало рационально эти ресурсы, ставило бы фильтры, очищали бы отходы. Я понимаю ваш вопрос, но, знаете, я бы сказал, что здесь больше правовой нигилизм, так называемый. То есть, вне зависимости от социальной политической системы, которая будет, законы исполнять обязаны все и всегда. Капитализм, я не знаю, там, феодализм, законы должны были выполняться. Вот в данном случае, имея там капиталистическую систему ориентации, законы не выполняются. Понимаете? Или выполняется изборочно. Одним всем, да, другой закон, как у нас тут так говорят. Поэтому, вне зависимости еще раз повторюсь, какая будет система тема законы должны выполняться угу. но вот если брать то же самое посмотреть с классовой позиции то государство это механизм как правящего класса сегодня правящий класс это капиталисты то есть они пишут те законы которые выгодны им и получается мы можем нарушать или не мы не можем нарушать эти законы но они там могут потому что они владеют всем государством да, и в своих интересах используют неспорно с этим мы сталкиваемся постоянно есть такое спорить не буду угу. Спасибо за ответы. Ну, спасибо. Добрый день. Добрый. Первый вопрос такой. Почему вы сегодня пришли вот на это незапланированное мероприятие? Ну, вообще, как бы, было объявление в ВК, да, то есть послушал, посмотрел, сказали приглашение Теслеру будет, угу. то есть думал, вдруг придет, вдруг послушаем человека, что угу. скажет. А что вы хотели услышать а вот временно заменяющего губернатора? Ну, какую-то программу дальнейших действий по поводу экологии. По другим вопросам, может, что-нибудь скажет вы, вы считаете, что проблема экологии в, в Челябинске – это одна из на... важнейших проблем? Ну, естественно. Угу. А, как вы считаете, вот почему сегодня так происходит, что, допустим, хозяину предприятий э, не, не испытывает желания заниматься фильтрацией, допустим, выбросов, Очистка отходов? Ну, это, знаете, прикарманивание денег, То есть экономия? Ну, экономия на этом. Угу. А в чем же тогда корень вот этой проблемы? Ну, власти не занимаются просто этим, просто наплевать. Там директор свое делает, делает, ну, пусть делает дальше. Так, вопрос первый. А почему вы сегодня пришли на это мероприятие? Друзья сказали, что будет решить. Угу. А, ну, мы же знаем, что митинг запретили, вот было объявлено какое-то вот гуляние народное, что ну цель какая встреча вот. Встреча с губернатором. Хотел познакомиться. Ага. А, ну вот до этого. Ага. А, ну, вообще же это организована экологическая вот, организация StopGog, а тут как бы встреча с губернатором. Цель этой встречи тогда. Вы не знаете, случайно? Ну, узнать его, мнение, настроение. Человек новый. Угу. То есть больше это было мероприятие именно познакомиться с губернатором, нежели там, допустим, какие-то требования экологически выставить, показать ему, что вот люди Я недовольны. Смотрим, народ гуляет, решили пос посмотреть, познакомиться. Понятно, ага. Значит, конкретно не было никаких вот, допустим, требований, просто знакомства, получается так. Ну, вообще, не хотелось бы строительство этого потому что когда коммунисты были у власти там, месторождение открыто очень давно но почему-то не стали вблизи mm -hmm. города разрабатывать это месторождение а вы как раз не знаете почему так было вот сегодня как бы выгодно разрабатывать а в советское время при СССР не было выгодно я думаю что было выгодно так же, как и сейчас. Просто не рискнули то есть, рисковать городом. То есть рационально использовали ресурсы и понимали, что это приведет к загрязнению? Конечно. Мы думаем так, да. А, а как вы считаете, почему тогда вот мы видим, что ухудшается экологическое условие в Челябинске? Ухудшается. Ухудшается. Получается, хозяева предприятий не ставят фильтры не очищает ходу Почему это так? В чем корень этой проблемы? Корень экономический. <говорит> Хозяева живут <говорит> не в России, не в Челябинске. Руководство <говорит> предприятий связано по рукам и ногам. Пока штрафы ниже не влияют на прибыль Настолько сильно. То есть с рублем только можно. Но если я не ошибаюсь, то есть экологический налог, и все предприятия его сдают. Но налог налогом. Он же не связан наверное, настолько с ущербом для экологии, природы, города. Дышать-то нечем, налог не на А как вы считаете, не проблема ли именно вот то, что сегодня происходит, даже в Челябинске с экологией, это все-таки проблема в частной собственности на средства производства? За границей, Нет, то есть в капитализме? Нет, за границей это бывали, в Швейцарии, что но, там, там мусоросжигающее производство. Столько, да, наш вот один будет завод выбрасывать столько, сколько в Швейцарии 30. В Финляндии убогие чухонцы на... На нашей стороне живут и в Финляндии. На нашей стороне они также, наверное, не доживают до 60 мужчины, а в Финляндии уже сто лет в основном живут. И чего вы тут втираете, то что советская власть семьдесят лет втирала и не втерла? Да. Да. А это да, получается, порядка, там правильное общество какое Правильное общество, да, да угу. совершенно верно. Там правильное общество построено, угу. построено в Норвегии, в Финляндии. Норвегия тоже Но вы не понимает. Вот вы знаете, что да, знают. до 60-х годов Норвегия одна, была одна из беднейших стран Европы, потому что там не были найдены именно нефтяные месторождения. И население Норвегии 5 миллионов человек. Сколько в России живет? 140 миллионов, правильно? Вы, И что вы, теперь? Вы, вы вот кто Пред, вы, предлагаете развиться, да? что ли, Нет, Репарий, или или нет, нет я репортер информагентства Ледокол. Вот чем меньше человек жил при советской власти, да. тем больше он про нее может сказать хорошего. Угу. Ага. Хорошо. Хорошо, да. да. Замечательно. Да нет, но вот у нас единственный водоем угу. а, Шушне. Город большой. И если еще не было а, гоков, где не было бы серьезных катастроф, поэтому если у нас это произойдет и водоем наш испортится, то миллионному городу будет нечего пить. Вот это страшно, за наше будущее и за будущее наших детей и внуков. Угу. Вот против этого мы выступаем, потому что мы боимся этого. А как вы считаете, как можно исправить эту ситуацию? Высказать свое мнение, что мы против, жители должны вообще выступать против ГОКа и речь экологию. прекратить офшоры, вернуть капиталы в Россию. Выбирать депутатов местного уровня, и губернатора, и мэра, и всех. И спрашивать с них. Но мы же постоянно выбираем. Кого мы выбираем? Кого, почему московца не, не пустили? Почему золотаревского не пустили? Кого мы выбираем? Из предложенного списка и не мы вот правильно. правильно. Потому что мы сегодня видим, что те люди, которые приходят в власть, их нельзя обратно назвать. А если вспомнить худшее советское время проклятых, опять коммуняк, то любого депутата можно было отозвать, и тот что? рабочий коллектив, который выбирал. из одного человека также... выбирали. Помню я эти, помню, агитаторы ходили, за одного человека агитировали. Вы не поверите, это называлось выбором. Из одного человека. Ну, вот у, у вас сегодня 200 сортов да. представителей, и что вы кого то, выбираете? что у нас, вы знаете, как изнасилованная по пьяни девушка, начинают утверждать, что любви нет, если ее изнасиловали. Другие живут страны. Та же Норвегия, та же Финляндия. Mm -hmm. Так что не надо, ля-ля. Хорошо. Okay. Спасибо за ответы. Так, э, добрый день, информагентство Ледокол. Э, вопрос первый. Почему вы сегодня сюда пришли? Ну, в знак солидарности. То есть я информирован, что мероприятие не разрешено, но я поддерживаю те требования, которые настоящие граждане Челябинска э, озвучивают. То есть я против строительства Томинского горно-богатительного комбината. Как вы считаете, в чем вот эта проблема? Почему как бы, население против строительства вот, Томинского ГОКа? А э, власть все равно продолжает то, что и планировало, ну, строить и его? Я считаю, что тут финансовая подоплека. То есть кто-то заинтересован и имеет материальную выгоду, в связи с чем лоббирует или продвигает данный объект против э, всевозможных возражений большей э, численности челябинского населения и нарушая законы. Угу. А, ну вы считаете, что они нарушают законы? Я считаю, что есть э, различные ведомства, которые должны в рамках своих полномочий... Э, эту ситуацию, и если выявляются какие-то факты, то препятствовать дальнейшему развитию и строительству данного комбината. Насколько известно, такие факты имели место быть. Как вы думаете, вот сегодня мы видим, что хозяину того самого любого предприятия невыгодно ставить фильтры, очищать отходы. Почему это так? Нет ответ... Хотя нам заявляют постоянно об ответственном бизнесе. Ну, это дополнительные расходы. Понятно, что в связи с финансовыми издержками, да и вообще, в принципе, если данный завод является в собственности, любой руководитель ищет пути решения за счет экономии, в том числе и на тех же самых фильтрах. То есть прибылью прибылью, но издержки должны быть минимализированы. <съем> Не считаете ли вы, что основная проблема, вот даже экологии, это именно частной собственности, средства производства? <съем> ну, да, если посмотреть под этим углом, то считаю, то есть, э, считаю, что объекты первого класса опасности, да и не только класса опасности, а вообще часть предприятий должны быть национализированы и не находиться в собственности. Какие, вы считаете, еще есть проблемы в Челябинске? Вот вы до интервью мы с вами говорили, вы говорите, да, дольщиков. Да, я понял. Но если mm -hmm. брать вообще в целом, помимо экологии, также, считаю, основной это долгострои Челябинская, это манутые дольщики, то есть Челябинская область занимает лидирующее место по данной проблеме, но пока особых решений я не вижу по этому вопросу. Также считаю, что в целом страдает развитие города, то есть если брать статистические показатели, то и по уровню жизни, и по уровню зарплаты мы отстаем. От соседнего Екатеринбурга и вообще в принципе с такой политикой э, начинаем постоянно терять рейтинг и опускаться в строчках как э, области региона с с минимальными зарплатами и вообще с жизнеобеспечением. Как вы считаете, в чем тогда проблема даже вот обманутых дольщиков? Почему такие фирмы появляются, берут деньги у людей и снова исчезают? Ну, часть, конечно, ответственности лежит на законодательстве, то есть есть ряд законов, которые в том числе принимаются и на Государственной Думе, и на областными депутатами, то есть в загс это первое. Второе – отношение чиновников, то есть по любому объекту, если взять, когда начинается просрочка, они, соответственно, должны делать проверки. В свое время на это не делается, то есть пишутся бумаги, там различные ведомства, но по факту контроль начинается уже тогда, когда проблема выходит э, на ту ступень когда уже грубо говоря деньги похищены из фирмы выведены и по факту дольщики не могут не получить жилье не вернуть деньги опять же вот э, тот же самый вопрос не считаете ли вы даже вот эта проблема дольщиков тоже относится к частной собственности на средства производства Ведь в советское время не было обманутых дольщиков Ну, тут э, я как бы глубоко так не углублялся в суть проблемы в принципе в принципе вот касаемо именно застроев, то есть я не вижу тут ничего плохого что различные предприниматели бизнесмены берутся за строительство домов единственное я считаю что должен быть более жесткий контроль и как с финансовой стороны так и со стороны тщательно проверять, у него должны быть на счетах какие-то суммы, которые в случае чего могли пойти бы на дострой. То есть законодательно я считаю, это закрепить можно было бы. Ну и соответственно ответственность Министерства строительства и инфраструктуры. То есть при любых нестандартных ситуациях своевременное реагирование, выявление проблем и дальнейшая либо отзыв лицензии, либо Принятие каких-то мер к, к, к урегулированию ситуации. Mm -hmm. Вот вы постоянно говорите, что есть дыры в законодательстве, правильно? Но если опять же смотреть с классовых позиций, то государство это механизм в руках правящего класса. Сегодня правящий класс это капиталисты, вот именно владельцы средств производства. Но значит и законы они пишут для себя более выгодные, чтобы делать эти дыры и самим же в них как бы, уходить. Ну, Вы... В данном случае я с вами соглашусь. Действительно, ряд законов, которые принимают даже пусть на местном уровне загс собрания, я считаю, что они направлены не на разрешение проблем и улучшение условий как таковых, а скорее защиту интересов бизнеса узкого круга лиц. То есть, допустим, ну... Изменениями, насколько мне известно, вроде приняты, отменены плановые проверки, то есть там можно проводить неплановые по факту застройщика, но опять же это надо согласовывать, то есть человек может подготовиться. Это что делается для того, чтобы не мешать бизнесу и развиваться. Но с другой стороны, дольщики, конечно, от этого страдают. В том числе и по финансовой, то, что, насколько мне известно, сейчас по они не должны предоставлять отчеты. Значит, то есть, грубо говоря, для нас это, я считаю, что будет только отрицательная тенденция иметь. Спасибо за ответы. Пожалуйста. Вам... Так, добрый день, информагентство «Ледокол». Вопрос первый. Почему сегодня вы пришли на это мероприятие? Ну, наверное, потому что я неравнодушен. Я всегда заявляю, что я неравнодушен к нашей экологии. И недавно только об этом задумался после просмотра фильма «Под властью мусора». И вообще, в принципе, мне это импонирует в том плане, что я забочусь о своем здоровье, о здоровье своих близких. Ага. А как вы считаете, как можно вот эту экологическую проблему решить? Ну... Было много размышлений по этому поводу, но почему-то я приходил к такому, к такому разум... к выводу, что лишь методом кнутом и пряника, потому что наше общество, оно больное, как, как правильно выразиться. И она реагирует лишь на какие-то там критические, так скажем, события, которые там на него влияют. То есть, если пойдет повышение налогов или еще что-то, не знаю, угроза его здоровью или близким, только в этом случае, мне кажется, человек начинает задумываться и приходить какой-то осознанности. Ну, а -то если более ближе к жизни, какой должен быть кнутый пряник? Ну, наверное, скорее всего... Повышение налогов, безусловно. Ну вот мы сегодня знаем, что для, в принципе, предприятий, которые есть в Челябинске, они платят экологический налог. Значит, вы считаете, что налог слишком маленький, надо повысить налоги, безусловно, и тогда. Безусловно, да. Тогда что-то изменится. Ага. А тогда, смотрите, вот опять же платят эти предприятия налоги, но при этом не испытывают желания ставить фильтры ликвидировать отходы после, после своего производства, вот эти, а, хозяева эти предприятий. Почему это так происходит? Ну, это наплевательское отношение к гражданам, потому что нас ну, вообще не считают как, как в целом, как за личности, как Сам, само общество потребления, говорю, оно больное по себе. И, к сожалению, людей считают как товар, и... Никак как личность, Вообще, не, как... Фото, а можно... не считаете ли вы, минуточку, ну, что? А не считаете не... ли вы, что сегодня вот проблема всех вот этих которые... экологий, это даже проблема частной собственности на средства производства? Ребят, давайте... Возможно и так, не исключая это. Мой, Спасибо за Добрый день, информагентство Ледокол. Вопрос первый. Я, как вижу, сегодня проходит пикет. Массовый пикет. Да. Но было при этом заявлено, что должен пройти был пикет на Алом Поле. Либо он что-то... Там что планировался митинг, который не был согласован. он был согласован за ледовой ареной трактор. Поэтому... И массовый пикет у нас согласованный вот на этом месте сейчас часа до 15 лет. Ага. А, какие вы преследуете цели вот этим пикетом? Информирование граждан, самая первая наша цель. Организация единомышленников, чтобы люди понимали, что они не одни, что борьба продолжается, что руки не опущены. Собираем подписи также. Подписи обращение Путину, копии представителя правительства Медведева, федерального чайки министром министр природных ресурсов, Кобылкину, полномочного представителя президента РФ Бурку, и начальника департамента по надзору над природными Тема того, что у нас планируется Томинским боком забор воды в количестве 24,6 миллионов кубов ежегодно. И это будет безвозвратные потери. Челябинск, у Челябинска единственный путевой источник. Это Шишневское водохранилище, единственным. единственным Лизисной рекой, которая пополняет это Шашневское захранилище, является река Миас. У нее 70 миллионов кубов ежегодно только она может дать. И 24,6 миллионов кубов мы не можем дать. Этот город останется без воды. Вот. И как раз по этому поводу это наша цель. Хорошо. А, вот такой еще вопрос. Как вы считаете, почему вот это месторождение было еще известно в советское время, но разрабатывать его начали именно вот непосредственно сегодня условно? Потому что в советское время неоднократно этот проект рассматривался и потому что риски в сравнении с прибылью очень велики. Прибыль, там, это самый, одно из самых бедных месторождений в России, там всего 0,3% мед, меди, поэтому извлекаться будет еще 0,95-0,97% от этих 0,3%. Все остальное пойдет в обходы. И поэтому это было нерационально. А сегодня, когда стоят во главе угла только деньги, нет. Коммуникации инженерные, то, что у нас рядом электричество, рядом все, все водоснабжение, вот и решили, что риски все это минимально, на, на них наплевать, самое главное это деньги. прибыль, прибыль, прибыль, прибыль. То есть мы выявляем, что основная проблема это прибыль. А, а почему вот эти хозяева гонятся за прибылью в этих предприятиях? Почему они не думают о людях, которые живут? Потому что бизнес, у него нет задачи думать о людях. У нас, к сожалению, система такова, что социально-ориентированного бизнеса у нас... Какие увидите методы решения в сложившейся ситуации? Мы ведем сразу в нескольких направлениях борьбу. У нас проходят заседания судебные, сейчас в арбитражном суде. У нас постоянное обращение наши эксперты и... Проектировщики города Челябинска, они ведут переписку активную со всеми органами официальными, то есть доказывают, неоднократно уже доказали всю губительность этого проекта всем органам. И органы это учитывают, тем не менее, хоть, хоть они и как бы игнорируют, но тем не менее все равно это учет есть. Они все это прекрасно понимают. И в том числе вот выборные кампании наши. Это тоже очень серьезная это заявка именно на то, чтобы мы победили в конце концов. Продвинули своих людей в депутаты, губернаторы. И тогда будет решена проблема. Вот это наше видение. Ну и плюс уличная активность, просвещение, сбор людей. Ага. Да, вот я знаю, что вы ведете политическую деятельность, в которой лозунги это отставка регионального правительства и федеральных органов власти, правильно? а ну, федер подставки федеральных органов власти... Вот так пишет СМИ. Ну, СМИ много что пишет. СМИ не совсем я могу доверять СМИ. Ага. Поэтому мы заявляли свои... Выдвигали требования отставки губернатора Дубровского, выдвигали требования отставки Лихачева, министра экологии. Больше мы никого, в общем-то, не выдвигали требования отставки, поэтому говорить об этом как не очень корректно. Сегодня на, данный, на данном этапе Дубровского уже нет. У нас есть временно исполняющий обязанности губернатора, это Текслер. Пока про него еще слова не было сказано, его только приглашали вот как раз на митинг, который не был согласован. Лихачев пока на своем месте, но как бы... В жизнь покажет, но пока его пока и не требовали его отставки вот сейчас на данный момент. А вот не считаете ли вы, что вот проблема экологии, она лишь это признак одного источника антисоциального этого капитализм в России? Капитализм как как, как как строй, в нем ничего нет плохого, вот на мой личный взгляд. Я высказываю только лично свою точку зрения. Капитализм это нормальное развитие общества. Но я даже не скажу, что у нас капитализм, у нас, в общем-то, захват... это же в первую очередь частная собственность на средство частная... производства. Ну, мы же видим сегодня. Частная собственность, но у нас на сегодня нет даже частной собственности, извините, на наше жилье. Мы вроде бы все являемся собственниками квартир, а как показывает вот Реновации сейчас в Татарстане, когда людей из своих квартир выселяют на улице и дают им взамен 6 метров, какая это? Это не частная собственность. поэтому Нет, положено, что... мы говорим о частной собственности на средство производства, то есть ну... недра, банки, фабрики, заводы. Я, я сейчас хочу сказать о том, что капитализм нормально в своем развитии он совсем ага. не так выглядит у но нас... сегодня да у нас скажу когда-то когда капитализм был э, прогрессивным э, общественно-экономической формацией когда он сменил феодализм сегодня же мы видим, что он регрессивный мы возьмем Норвегию, он... возьмем Исландию Ну, но Норвегия до 60-х годов до нахождения нефтяных местонарождений была беднейшей страной Европы сегодня... и при этом она имеет население всего 5 миллионов человек сегодня, сегодня Опыт капиталистических стран показывает, что можно развиваться совсем другим способом, но должна быть для этого свобода слова, должна быть свобода пол -полити высказываний политических и должна быть свобода выбора, самое главное. Uh -huh. Я считаю, что вот выборы всех ветвей власти, сглодателей, исполнительный э, свобода выбора, в том числе и судей, вот это вот путь, который может привести к нормальному развитию. Но сегодня же мы видим демократические выборы, в которых не... также избираются люди. Мое личное, ага. личное мнение, что у нас это симулякры сплошные. Все. Вот это моя ага. точка зрения. Поэтому я не могу назвать, что у нас капитализм, я не могу сказать, что у нас выборы. Я считаю, что у нас только ширма. <связывая> Спасибо за ответы. ты не стоишь больше ни слова. Вот да, да. себя хозяином вселенной. Но кроме как ма махать своими фанерками, вы больше ничего не умеете. Что? Это местная акция протеста. Что вы ещё мы И то вы специально мешаете. вы, провоцируете. вы, очень а глупо сюда. вы Что Есть, вы? вы? А вы кто? Я Максим Румянцев, журналист. А Алексей Михайлович. Не ну потому что Я вы закрываете. Не Дети в а вы трогайте Я... меня руками. Руками не трогайтесь. Руками не трогайте. Я... Вы... трогайте. Зачем вы трогаете руками? Вы нас провоцируете? Хотите в полицию? Давайте вызываем в полицию. Вы меня трогаете руками. Вы не имеете права, вы, вы препятствуете. Вы препятствуете свободному передвижению журналистов и исполнению служебных обязанностей. И вы, трусливый человек, заснимите это. Смотрите, какие трусливые активисты собираются вокруг Василия Московца, главного члена стопдока. Самое главное, что никто из них не может доказать свою правоту. Они лезут ко мне в камеру. И Дмитрий Билан не пользовался такой популярностью, как Максим Румянцев просто такой ни у кого. Так лизать глубоко в жопу! Мы начинаем наш митинг. С этого момента мероприятие объявляется открытым. Приношу всем большие извинения за некоторые технические задержки со звуком. Меня зовут Александр Шумилов, я координатор инициативной группы «Сохраним Пулковскую обсерваторию». И со мной сегодня, со ведущим митинга, Анна Шушпанова, представитель инициативных групп «Сестрорецк Севера Города». Как-то так получилось, что юг Петербурга первым принимал на себя удар – в сентябре 41 -го года немцы рвались к городу. Им оставалось взять пулковский рубеж и пройти по московской дороге в самое сердце Ленинграда. Они этого не сделали. Они этого не сделали благодаря самоотверженному сопротивлению наших с вами дедов и прадедов. Ленинград тогда спасли. Не все. Многие дворцы в пригородах были разрушены, потом восстановлены. Но в целом наш город остался прекрасной жемчужиной России и всего мира. И за это заслуженно был внесен в список ЮНЕСКО. К сожалению, прошло больше 70 лет, и мы снова рискуем потерять наше наследие. Сейчас уже не враг, не немцы. Сейчас уже благовидные дядечки Зачастую в галстуках и якобы с хорошими намерениями. Но почему-то после этих намерений памятники исчезают. Какие-то сносятся, какие-то необратимо искажаются. Сегодняшний митинг посвящен защите полковской обсерватории, которая может вот-вот потерять свои наблюдения и стремительно теряет свой научный потенциал. И защите объекта c 540 ЮНЕСКО. Это весь город Санкт-Петербург. Просто так получилось, что в этот раз опять атаку на объект ЮНЕСКО начали с юга. Здесь у нас это прежде всего Пулковская обсерватория и Чесменский дворец. Нам часто говорят про обсерваторию. А где же ученые, которые скажут свое слово в ее защиту? Что они думают по поводу происходящего? На сцену приглашается кандидат физико-математических наук, заведующий кафедрой астрометрии в СПБГУ. Сергей Петров. Дорогие товарищи, уважаемый Александр Дмитриевич, знаю вас как патриота России Я обращаюсь как к патриоту. Многие считают астрономию одной из самых прекрасных и возвышенных наук. Но немногие знают, что это также и стратегическая наука. Когда Британия в XVII веке первой в мире решила проблему определения долготы на море, она стала владычицей морей. Для этого ей пришлось построить свою Гриническую обсерваторию и начать вкладывать серьезные средства в развитие астрономии. Также и Пулковская обсерватория, я напомню, была основана как военное учреждение, целью которого было научное обеспечение всех топографических и гидрографических работ как в военной, так и в гражданской сферах, подготовка офицерских и гражданских кадров. Одним из выдающихся достижений Пулкова в этой сфере можно назвать Создание знаменитой системы координаты СК-42 вместе со свежими организациями, которая до сих пор служит нам. В час блокады Пулкова оказалась на передовой. Ее роль временно перешла обсерватории Ленинградского университета. Именно высокоточная топопривязка на Васильевском острове. Именно высокоточная топопривязка всех фронтовых и флотских батарей к фундаментальному пункту обсерватории. ЛГУ во многом обусловила блестящий успех контрбатарейной борьбы, которая отвела от блокадного города угрозу уничтожения фашистки, огнем фашистской артиллерии. Пулково, Пулковская обсерватория была и остается единственной организацией, где наблюдают и выводят прецизионные звездные каталоги, без которых невозможна астронавигация. Когда появилась Система ГЛОНАСС, безусловно, одно из выдающихся достижений науки и техники. Многим показалось, что астрономия уже не нужна, что ГЛОНАСС закроет все вопросы топообеспечения войск. И в самом деле мы все знаем, что он прекрасно служит нам во многих гражданских сферах. Но что касается военного дела, уже первые боевые конфликты показали, что эта система уязвима в условиях реального боя. Александр Дмитриевич, храни бог войны, но что мы с вами будем делать... Когда противник заглушит и заспуфит наш ГЛОНАСС, и мы не сможем привязать ни орудия, ни ракетную установку. Неужели единственным утешением нам послужит то, что мы разменяли претезионные звездные каталоги, астрономические инструменты, методики наблюдений, кадры, разменяли на уютные домики с гранью на окнах. Сохраним Пулковскую обсерваторию. Спасибо за внимание. Спасибо. В бесконечной битве за памятники обсерватории и библиотеки мы становимся плечом к плечу. Неважно, астроном, преподаватель или представитель законодательной власти. Мы приглашаем на трибуну депутата законодательного собрания, участника Комитета в защиту Петербурга Максима Резника. Здравствуйте, дорогие друзья. Извините, я просто не думал, что так э, вначале придется выступать. Я э, позволю себе не останавливаться на существе дела в смысле необходимости защиты обсерватории. Мне кажется, здесь об этом скажут люди, которые жизнь свою посвящают этому благородному делу. Я хочу сказать о том, как мы все с вами выглядим из раза в раз, выходя на митинг. Ну, здесь все люди образованные, потому что вряд ли люди без образования придут защищать Пулковскую обсерваторию. Поэтому слова Николая Алексеевича Некрасова, а тем более его бессмертное произведение размышлений у парадного подъезда, я думаю, все прекрасно помнят со школьной программы. Вот мы все сейчас такие размышляющие из раза в раз у этого самого парадного подъезда, за которым прячутся те, что являются реальными хозяевами. Мы пишем им письма, подписываем петиции, выходим на митинги. Мы же люди интеллигентные, мы стесняемся иногда позвонить в звонок этого подъезда, а может быть постучать, а может быть пора уже и зайти в этот подъезд. Вы знаете, друзья, я, конечно, и дальше буду ходить, несмотря на то, что уже супруга задает вопросы, что каждые выходные у меня митинг, а не семейный день. Потому что это моя работа, и безусловно я буду с вами. Потому что в конечном счете мы должны ну, давать людям возможность увидеть. Но в конечном счете вопрос не в том, сколько власть будет бомбить Воронеж. То есть уничтожать науку, да собственно уничтожать страну, уж если говорить коротко. Вопрос в том, сколько Воронеж готов терпеть. Сколько мы будем терпеть. В этом ключевой вопрос. Друзья, я хочу сказать, что в принципе нам нужно поменять взаимоотношения между теми, кто... Внутри подъезда и нами, которые за пределами этого подъезда все время ожидают добрых решений начальства. Просто поменять. У нас есть такая возможность. Не надо бояться. Нужно поменять. Такая возможность будет 8 сентября. Нужно приходить на выборы. Нужно менять эту власть. Не потому, что другая будет лучше, а потому, что власть вообще должна меняться. Люди из этого подъезда время от времени должны уходить. Если они там сидят все время, мы все время будем стоять, с той стороны подъезда. И все время эти размышления будут заканчиваться словами о том, что жить в эту пору прекрасную не придется ни мне, ни тебе. Да, это из другого произведения Некрасова. Давайте поспорим с классиком, давайте добьемся, чтобы прекрасная пора, где Булковская обсерватория, реальная ценность, необсуждаемая ценность Петербурга наступила бы быстрее. Это зависит от нас, друзья. Давайте попытаемся объединить наши усилия. Давайте забудем на время о деталях, нюансах и Существенных порой наших разногласий Потому что все мы как кочки на болоте Не Пулковская обсерватория или каждый мыслящий индивидуум Мы просто погрузимся в это болото Если попытаемся все вместе его осушить Спасибо А кто голоса считать будет Дорогие друзья Перед представлением следующего спикера Хочу напомнить У нас справа Ну если лицом к сцене то слева Телескопы А справа Информация об обсерватории, если кто-то интересуется. В обсерваторию приходят идеалисты. Они обычно увлечены своей профессией так сильно, что не представляют себя вне ее. Приглашаем участницу инициативной группы и лаборанта ГАО РАН Динару Бекулову. Добрый день. Для начала хочу поблагодарить всех собравшихся. Спасибо, что пришли, спасибо, что поддерживаете нас, спасибо, что вам не все равно. С тех пор, как я начала участие в защите обсерватории, я слышала много грустных, много страшных вещей про алчность застройщиков, про безразличие чиновников, про убийство науки но сегодня стоя на этой сцене я хотела бы сказать вам что-нибудь хорошее добавить такую нотку позитива потому что продолжать борьбу находясь в полной темноте мне кажется очень тяжело обсерватория наблюдает несмотря на все что происходит наблюдения ведутся в ясные ночи это я вам говорю как наблюдатель я, мои коллеги, приходим к нашим телескопам, включаем их, потом обрабатываем кадры, пишем статьи, ездим на конференции и проводим конференции у себя в обсерватории, взаимодействуем с иностранными коллегами и с коллегами из других организаций России. У Пулковской обсерватории великий потенциал. Я... Верю, что этот потенциал будет реализован, что наблюдения не прервутся. Я хочу верить, что мы можем победить. Сохраним Пулковскую обсерваторию. Спасибо. Спасибо. Сегодня в Пулковском парке собрались люди разных поколений и профессий. Их объединяет любовь к Петербургу и решимость бороться за него. И наш следующий выступающий... Депу... Бор... Да. Депутат законодательного собрания от фракции «Яблоко», участник коалиции защиты Петербурга Борис Вичневский. Дорогие друзья, я вас приветствую здесь, почти на Пулковском меридиане, на том самом, который неразрывно связан с Пулковской обсерваторией. Я хочу вам напомнить... Строчки из Песни Александра Гродницкого, Которая была написана Два года назад К митингу в защиту Петербурга Опять тревожны ночи Как тот далекий год Опять бои Грохочут У Пулковских высот И это действительно так У Пулковских высот Опять идет бой И это бой Между гражданами и нерушимым союзом из лицемерных чиновников, жадных застройщиков и равнодушного руководства обсерватории. Мне стыдно за академиков, которые хотят, по сути дела, прекратить наблюдение в Пулковской обсерватории. Мне стыдно за ее руководство, которое потворствует застройщикам, Разрешая строить Панитоград. Что касается застройщиков, то за них не стыдно. Они хотят получить прибыли. Вот когда на кону астрономические прибыли, понятно, что им плевать на астрономов. И вместе с их телескопами. Что делать? Ответ простой. Бороться. И не опускать рук. Мы однажды... Уже сумели остановить строительство Планетограда Потом, к сожалению, все это стали продолжать Месяц назад мы увидели замечательные заголовки в смольнинских газетах Александр Беглов спас Пулковскую обсерваторию Спас, вы меня поняли, я надеюсь Оказывается, застройщик милостиво решил сократить строительство. Правда, он заявил об этом еще перед Новым годом. А отнюдь не в марте, и без всяких ссылок на господина Беглова. И это не спасение обсерватории, это все равно ее гибель. Я думаю, все, кто здесь, прекрасно это понимают. Любая стройка к югу по Пулковскому меридиану от обсерватории ее убьет. Наблюдений не будет. Российская наука потеряет этот объект, зато рядом будут жить лучшие люди города в дорогом жилье с прекрасными видами вокруг. Должны ли мы с этим мириться? Я уверен, что нет. Мы должны проводить митинги, писать петиции, давить на власть всеми силами. И мы должны, конечно же, Стараться ее менять. Власти. Если власти плевать на людей, Но власть должна уйти вон бежать. отсюда. Вы согласны со мной, друзья? Да! А! а кто придет? Я вчера был в саду 30-летия октября, где точно так же власть плюет на людей. Люди не хотят, чтобы через них вели безумную трассу восточного скоростного диаметра. А мне, господин Беглов, в ответ на обращение с приложением двух подписей граждан, присылает хамскую отписку. Все законно, все согласовано, на вас плевать, и сделаем так, как хотим, так, как мы решили. Так вот, власть, которая поступает с гражданами, таким образом должна уйти. А на вопрос, кто придет, отвечаю очень просто. Те, кого вы выберете, не те, кого пришлют из Москвы, в качестве сатрапов, а тех, кого вы верите сами. И наша задача в сентябре сделать так, чтобы ушли от власти вон те, кто работают не на граждан, а на застройщиков, те, кто позволяет строить оклопулковские обсерватории, те, кто застраивает парки и скверы, те, кто разрушает исторические здания. Единственное лекарство, которым лечится болезнь на граждан, это честные выборы и уход от власти. Наша задача это сделать. Я хочу закончить еще одной строчкой из Александра Городницкого, из его песни, написанной тоже к маршу в защиту Петербурга, только больше десяти лет назад. Отражение в канале и закатов а в алый дым от фашистов отстояли. И от этих отстоим. Спасибо, друзья. Спасибо. Дорогие друзья, ну вот нам тут погода дает прикурить, и все равно. Я смотрю, у нас преизрядная толпа. В качестве короткой паузы правоохранительные органы звонили мне и интересовались. Быть может, вас все-таки будет меньше. Но я сказал, нет, нас будет столько, сколько нас будет. И я... Очень благодарен вам, что сегодня вы пришли выразить свою гражданскую позицию. В следующем будет выступать Светлана Яковлевна Щеброва, сопредседатель координационного совета Союза ученых Санкт-Петербурга. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я рада приветствовать вас на этом митинге, который проходит в год 180-летия со дня основания Пулковской обсерватории и в год, когда исполняется 30 лет Санкт-Петербургскому Союзу ученых. В своем выступлении мне хотелось бы остановиться на трех основных положениях. Первое. Мы с вами все привыкли к тому, что императора Николая I по советским учебникам мы знаем как душителя, душегуба, ну такого солдафона. Тем не менее, в 1839 году он нашел огромные средства на строительство Пулковской обсерватории, которая сразу же стала ведущей в мире ведущим научным учреждением и не теряла своих позиций примерно до 2014 года. В настоящее время хотелось бы сказать, что Николай I нашел не только замечательного первого директора Струве но и архитектора это брат знаменитого художника Брюлова Брюлов, который построил собственно вот это уникальное маленькое здание Пулковской обсерватории откуда ведутся до сих пор наблюдения и где установлен знаменитый рефрактор закрытие которого приведет к ликвидации деятельности Пулковской обсерватории. И о каких прорывных технологиях мы тогда будем говорить. Так вот, Николай I еще в то время, когда об отмене крепостного права не было ни слова, он нашел средства на то, чтобы развивать наблюдения астрометрические, поскольку было понятно... Что развитие капитализма требует, чтобы были известны все местоположения полезных ископаемых. И сейчас Пулковская обсерватория могла бы сообщать те номера машин, тех э, людей, которые занимаются распилом леса в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и так далее. Но это, видимо, не интересует современную нашу власть. Следующее, о чем мне бы хотелось сказать, что Николай I пригласил на открытие Пулковской обсерватории Академию наук в полном составе. И они все абсолютно были тогда. Санкт-Петербургский союз ученых удивляет позиция современной российской Академии наук, поскольку на протяжении 2017 года Наш союз ученых делал заявление, во-первых, в адрес президента Российской Федерации, во-вторых, в адрес правительства Российской Федерации, в-третьих, в тогдашнее Министерство науки и образования. Далее по списку в общественную палату Российской Федерации депутатам. В Заявление по поводу позиции РАН было сделано, После 5 июня 2018 года по поводу того, что Российская Академия Наук, Президиум считает допустимым перенос Пулковской всех наблюдений на Кавказ или в Мексику. Но при современной коррупции, при той системе распилов денег и откатах, которые теперь у нас не только в артиллерии, но и везде, такая ситуация естественно неприемлема так вот о чем еще хотелось бы сказать вот когда я сказала об архитекторе брюлове мне интересна позиция санкт-петербургского вернее не санкт-петербургского а восьмого санкт-петербургского форума культуры на котором мне было отказано в выступлении по поводу защиты полковской обсерватории а форум назывался сохраним культурное наследие. И вот в год, когда открылась после 60 лет Гривническая обсерватория в Лондоне, мне бы хотелось, чтобы Пулковская обсерватория работала, и чтобы 180-летие мы встретили еще не один раз. И я надеюсь, что позиция санкт-петербургских ученых, которые, в которые входят ученые и из многих городов нашей страны будет поддержана вами и мы совместными усилиями не допустим закрытия не только Пулковской обсерватории, но и многих-многих научных учреждений важных для развития нашей страны. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, перед тем, как уходить, не забудьте оставить подпись за резолюцию. Как минимум это можно сделать справа от сцены на столе. Еще ходят люди с планшетами. Есть люди, посвятившие всю жизнь тому, чтобы вычислить, куда летят астероиды. И при этом этим людям совсем не чуждо все человеческое, и они готовы встать на защиту своей Альма-Матер. На сцену приглашается заведующий сектором эфемеридного обеспечения, кандидат физико-математических наук Виктор Львов. Об астрономии я буду говорить мало. Я хочу сказать об обстановке, которая сейчас, которая сейчас имеет место в Пулковской обсерватории. Значит, часто спрашивают, почему сотрудники обсерватории не выступают в защиту ее. Ну, постараюсь объяснить. Значит, администрация всеми средствами добиваются своих целей, о которых вы прекрасно знаете. Как сказал один академик, не тот, который заварил всю эту кашу, а другой, за этим же стоят большие деньги, это было одним из аргументов решения о переносе наблюдений в другие места. Ничего этого не будет, денег нам не дадут, и в результате многие наблюдательные программы и многие темы просто погибнут. Вот, Значит, как я уже сказал, администрация пользуется всеми средствами. Это и шантаж, и обман, и подлог, и подкуп, и шантаж, и угрозный. В общем, все это идет в ход. Вы скажете, что это не новые, это общемировые методы. И да, я согласен, но и реакция на них тоже не новая. Большинство считает, что они переживут, пересидят этот момент я думаю что нет вот неравнодушные люди не раз обращались и в прокуратуру и в трудовую инспекцию и в депутатном ЗАГС собрания но пока ВОЗ и ныне там я еще раз подчеркиваю что администрация наша готова применить все все методы извините для достижения своих целей она ни перед чем, буквально ни перед чем не остановится. И в связи с этим должен с вами поделиться своим пессимизмом. Можете меня ругать. Печальная участь Пулков... астрономии на Пулковской горе. Спасибо. Друзья, у нас зачастую разные политические взгляды но одни и те же цели. Потому что это наш город, мы живем, работаем, растим детей, хотим, чтобы он остался им таким же незабываемым, каким его видели мы. Мы приглашаем на сцену представителя фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, участницу коалиции «Защита Петербурга» и нашу союзницу Надежду Тихну. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы прекрасно организовали этот митинг – и нас действительно много. И если мы сегодня здесь, значит мы не смирились. Мы не согласны с законами, которые принимает партия власти. Мы не согласны, когда уничтожаются наши достояния. Мы с вами сегодня здесь, на рубеже. На рубеже защиты Ленинграда, Санкт-Петербурга. Под угрозой находится сразу несколько компонентов, объектов всемирного наследия. Непосредственно Пулковская обсерватория и Жорский уступ. Это, собственно, Пулка, Пулковские высоты как ландшафтный объект и зеленый пояс Славы, линии обороны Великой Отечественной войны. Строительство жилого комплекса затрагивает все эти компоненты. Добрый день. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Андрей Захаров. Я сам житель Пушкинского района, вот, сам я учитель школы. Ага, понятно. Скажите, пожалуйста, с какой целью вы сюда пришли на этот митинг? Я пришел поддержать работников Полковской обсерватории, которые борются за сохранение этого поистине уникального комплекса, за сохранение, в принципе, Пушкинского района и всего нашего города, как жемчужины мировой культуры и науки ага. а вот скажите пожалуйста вот не могу не задать такой вопрос вы слышали да что все выступающие говорят да, да, да. вот они все предлагают бороться бороться а я вот например так и не понял а каким образом они собираются бороться на данный момент как я понимаю они рассматривают именно бумажную работу письма прошения жалобы вот. Ну, на мой взгляд, этого недостаточно, необходимо расширять формы работы, в том числе использовать дру, другие методы, наверное, останавливать технику застройщика, как это делали люди в Тюмени, когда боролись против застройки. Ну, да, как вы думаете, если наше государство и соответствующие органы выдали разрешение на застройку для... вот этой прилегающей территории к обсерватории, Приедут, приедет спецтехника расчищать площадку для застройки. И как мы можем этому помешать? То есть, вот, по-моему, на мой взгляд, выступающие на этом митинге никто не сказал, что делать конкретно, как мы можем это изменить. Я с вами согласен, что действительно ушли от конкретных задач во многом. И люди ушли с митинга, конечно, без ориентировки, что делать завтра. Но, тем не менее, это попытка объединить и разъяснить саму проблему. А каким образом? Вот кто-то из выступающих э, наших депутатов, по-моему, говорил, что приходите 8 сентября на выборы. Что-то в этом да. роде. То есть, ну вот мы придем, проголосуем за кого-то, и что, нам это поможет? Нет, нам это не поможет. Необходимо в корне менять э, существующую систему, потому что... Э, по-прежнему будут оставиться интересы бизнеса и не столько решает тот вопрос, как будет звать губернатора Полтавченко, Беглов или еще как-то иначе. Вопрос в существующей системе, вопрос... В том, что пока люди не начнут организовываться на своих рабочих местах, кон конкретных перемен ждать бесполезно, на мой взгляд. То есть, я так понимаю, что вы имеете в виду, что власть в стране должна принадлежать подавляющему большинству людей, то есть трудящимся? Именно так. Именно трудящиеся должны осуществлять свою власть. Только тогда э, будет э, возможно недопущение и, в принципе, не будет постановки вопроса о уничтожение культурного, исторического и научного достояния. Тогда последний вопрос. Скажите, пожалуйста, а сможем ли мы добиться этого результата путем демократических выборов, которые предлагают нам выступающие? Э -э нет. Э -э как говорил еще Энгельс, э господствующая идеология – это идеология господствующего класса, Пос поскольку у... Бизнес у класса олигархов в обществе, у них все средства массовой информации, образования, просвещения. Поэтому без организации снизу на, на рабочих местах достичь выборами ничего невозможно. Спасибо большое, спасибо. Спасибо за интервью. Разрешите представиться. Алексей, информагентство Ледокол. и Вы тоже, может быть, да, Меня зовут Елена Попова, я научный сотрудник Пулковской обсерватории. Ага. А, то есть вы являетесь сотрудником, да? да? А может быть вы тогда дадите какую-то краткую общую картину изнутри того, что происходит? Ну вот я и, к тому же член правкома ага. Пулковской обсерватории. И, конечно, помимо застройки, то, что происходит внутри вот самой обсерватории, совершенно чудовищные вещи. Это сокращение, не продление контрактов, массовые переводы на доли ставок. Понятно, что обсерватория действующая, обсерватория наблюдает, наблюдение проводит ночью, естественно. При этом Дирекция требует от наблюдателей являться 8-20 на работу, да, то есть человек отработал ночь и потом он работает еще 8-часовой рабочий день. Мы писали по этому поводу жалобу в трудовую инспекцию, трудовая инспекция ничего не делает. И таким образом, в общем-то, выдавливаются сотрудники из обсерватории, кого-то уволили, кто-то ушел сам, и мы просто теряем научный коллектив, мы теряем научную школу. Если нас не убьет застройка, не остановить вот то, что происходит внутри обсерватории, обсерватория просто умрет, как научная школа. То есть... Проблема, в общем, не только со строительством, но проблема с тем, что вот это вот эффективное, в кавычках, управление научными учреждениями, оно вот в нашем случае приводит к тому, что, ну, просто не останется. Да. Но вам же с другой стороны скажут, что у нас в стране действуют рыночные механизмы, Нет, а аркферватория не приносит прибыли, а какой-нибудь на райончик застроить, это так. отлично и выгодно. Дело в том, что фундаментальная наука вообще никогда не приносит мгновенный выгоды мгновенного как <связь> максимальная да. прибыль и максимально короткий Ну и срок. в принципе, да. Но тем не менее, если у вас нет фундамент, Вообще любая прикладная наука, она по сути своей является инженерным осмыслением открытий фундаментальной науки. Да, если тоже. у вас сегодня прекращает существовать фундаментальная наука, завтра у вас не будет и прикладной. Ну не будет ничего, каких-то новых открытий, которые... Конечно. Более того... инженерных задач. Безусловно. Более того, на самом деле, ну, определенную выгоду, пусть небольшую, коммерческую в каком-то смысле, обсерватория приносит и приносила раньше, но... Там поскольку... музей действует. Да, там действует знаю. музей, но понятно, такой, понятно, что требовать объект. от федерального государственного бюджетного учреждения да. большого вне бюджета, но это просто неправильно, это неразумно. Но это же, согласитесь, касается не только обсерваторий, это же общая проблема капиталистического государства любого, что если ты не приносишь прибыль, ты, по сути, не нужен. Это касается и сотрудников, как в вашем случае говорите, да. работайте по 12 часов, получаете копейки, так и каких-то заведений. Учреждений. Ну вот я сейчас в своем выступлении говорила о том, что просто в Пулково сконцентрировались все те проблемы, которые есть в других местах, и в других НИИ, и в других ну и в вузах, например, тоже, да, То есть, в Крымской обсерватории застройка, в Санкт-Петербургском государственном университете мы знаем, как относятся к профессорскому составу, совершенно недопустимо годовые контракты как человек может строить свою научную карьеру если с ним заключают контракт только на год он не знает продлят ему контракт через год не ну я да, как этот инженер-конструктор дополню да, что с нами вообще на полгода заключает и да, вот, так. Вот, вот это общие проблемы да. Да, к сожалению но как вы считаете вот скажем мы видим Э -э, насколько я знаю, скажем, Исаакиевский собор отказались и передавать РПЦ, что потому что ну, народ был против. Но это разве нормально для чтобы того, чтобы не делать какой-то совершенно антинародный Все поступок? Кампании, То есть со стороны правительства нужно людям вот каждый раз вот так собираться, Мне возиться, не чтобы, чтобы какое-то одно здание, одно учреждение спрятать? Конечно, это ненормально. И в том числе и Исааки, и та же самая публичная библиотека, если мы о Петербурге говорим. да? Это же система да. и пункова и публичка да. и честменские это система. Да а как вы считаете, все-таки тогда встает вопрос: простой кому должна принадлежать власть трудящимся или вот этим вот собственникам, которые ну, власть с моей точки зрения ну, должна принадлежать адекватным людям в первую очередь. И самое самое главное, что ведь, ну, опять же, с моей точки зрения, наша проблема заключается основная в том, что решения по каким-то вопросам принимают люди в этих вопросах некомпетентные. Угу. И вот мы имеем то, что мы Но имеем. Но я просто считаю, например, что отсутствие компетентности – это еще не одна проблема. Скажем, они же свои корыстные интересы преследуют сугубо на и, получается, они являюсь как бы выгодоприобретателями, они могут и адекватные решения принимать, но они адекватны их интересам, а не интересам вот трудящихся там, безусловно, да безусловно, власть должна принимать э, решения, адекватные народу. Ну, угу. Хорошо, спасибо вам гражданам страны, да. да.